Я приветствую наших зрителей. В эфире «Универ в студии Артем Тупичкин. И сегодня в выпуске. Министр здравоохранения Татарстана на обходе в КФУ. В Казанском университете открылся офис университета Канадзавы. Что такое археологический костюм? 19 сентября в Казанском федеральном университете пройдут мероприятия, посвященные 190-летию со дня известного химика и ректора Казанского университета Александра Бутлерова. Открытие начнется в 12 часов у памятника ученого и продолжится в Бутлеровской аудитории. Далее состоится открытие выставки. О мероприятии мы расскажем вам в следующем выпуске. 18 сентября здания комплекса университетской клиники посетили ректор КФУ Ильшат Гафуров и министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Встреча прошла сразу в нескольких корпусах клиники. Для гостей был организован обход. О всех подробностях встречи в нашем сюжете.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 Японский университет Канадзавы – давний партнер Казанского федерального университета. За период сотрудничества было реализовано множество проектов, как на территории Японии, так и на территории России. Ежегодно проводятся обмены студентов, а в октябре 2017 года представители КФУ и университета Канадзавы говорили о создании на базе японского и казанского вузов офисов университета-партнера. И вот меньше чем через год эта идея была реализована. 17 сентября состоялась церемония открытия нового офиса университета Канадзавы в Казанском федеральном университете. О том, что он из себя представляет, а также о подробностях встречи расскажет наш корреспондент Анна Глазунова.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 Да. И, и, и надеюсь, что э, мы с вами станем такими же добрыми друзьями, как и с представителями э, университета Канадзава. Также напомним, что вице-президент университета Канадзавы Еши Атани принимает участие в первом симпозиуме «Фундаментальная наука и перспективная технология для устойчивого развития в 21 веке», который проходит в Институте физики КФУ. Анна Глудснова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета проходит третья международная научно-практическая конференция. На ней обсудили методику исследований предметов одежды и аксессуаров людей, живших в далеком прошлом. На мероприятии археологи, этнографы, искусствоведы, представители музеев, реставраторы обсудили презентацию костюмов в музеях. Подробнее расскажет Анна Глазунова. Впервые Институт международных отношений Казанского федерального университета принимает у себя третью международную конференцию «Археологический костюм. Исследование, реставрация, реконструкция». Главной целью конференции является объединение исследователей, занимающихся проблемами, связанными с изучением и сохранением археологических тканей и элементов одежды. Конференция собрала, на мой взгляд, наверное, самых лучших профессионалов в области реставрации костюма, Сегодня мы подводим некие итоги и я надеюсь, что состоится очень серьезный разговор о том, какие новые научные проекты мы будем реализовывать в рамках сохранения культурного наследия, материального, нематериального культурного наследия. Участниками конференции стали археологи, этнографы, реставраторы, искусствоведы из различных городов и стран. Здесь они обсуждают методику исследования предметов одежды из органических материалов и костюмных аксессуаров, способы презентации археологического костюма в музеях и на выставках и многое другое. В программу конференции входят пленарные заседания и секции, а также различные мастер-классы по исторической реконструкции. Третья Международная научно-практическая конференция, Конференция завершит свою работу 20 сентября. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Зима также же близко, как и болезни, а значит, время к ним готовиться. В клинике Казанского федерального университета началась прививочная кампания. Вакцинация является бесплатной и обратиться в клинику может любой желающий. Подробнее обо всех деталях прививочной кампании мы расскажем в следующем сюжете.